Будьте здоровы, ребят. Стало нагреваться в сбушке потихоньку кашу рисовую сейчас разогрею со свининой, чтобы наш коричка поесть и если хочется очень сильно и чай еще у меня есть в термосе то есть варенье вода растопится и водички с вареньем на виду жажда просто мучает очень сильно Сегодня я буду обдирать. Отойдут немножко. Изба практически прогрелась. Единственное, вот эти дальние углы, они дольше все равно прогреваются. Дерево. Но я думаю, что еще полчаса будет вообще Ташкент. А я уже в штанах Времени у меня еще предостаточно. Сегодняшний день был очень удачным, на мой взгляд. Будьте здоровы, мужики. здесь тихо спокойно можно собраться с мыслями задуматься о чем-то важно Потерял сегодня много воды. Прям пью-пью-пью и пью. Восстанавливаюсь. Пятая куничка, ребят. Готова раздеться. Для разделки использую финку мартини. Черный лесоруб. Где она называется. Отличный нож на самом деле. Очень хорошо подходит для разделки. Откуниться далось, в принципе. Коготки не снимаем. Перекупщики сказали, что можно без коготков. Поэтому не заморачиваемся. на часа за полтора я раздел. Может даже за час, не знаю, не засекал четырех штук. Раздеваются быстро. Когда когти снимать не надо, очень быстро раздеваются. почищу печку подкину на ночь книжку почитаю буду спать укладываться шкурки складываю в пакетик провилок тут нет и на мороз вынесу промерзу потом оттаю и и на провилки уже дома сегодня раз ребят после одного лучше определить стволы немножко сделал патрон заклинил да. патроны прочистим слово не буду разбирать стрелял слева подпугаем тряпку на масляную стоват пахнет немножко порохом Приятный такой запах для любого охотника. Птицы сегодня не видел вообще. Не видел, не слышал взлетов. Обычно ее шляпчики взлетают. Ничего. А свинцовочка есть, конечно. Потом уже домой придем металлическим вершом долиме ее. На ночь две пульки так на всякий случай Снулся ребят, уже собрал, сейчас покушаю, позавтракаю и двигаюсь дальше проверить капканы. Ночью вроде поспал, в 8-то точно поспал наверное. Давай. Позавтракаем их в путь. Ну все друзья, двигаемся дальше. Километров 6 мне надо сегодня пройти Да, где-то так Ну, до дороги До того места, где меня вчера высадили заготовители, И там еще В общей сложности, наверное, тоже десятка где-то Так что, вперед из песни, ребят Надеемся На новые результаты Ну что, друзья, товарищи, еще куница висит. Вот там он, капканчик, небольшая вроде. Седьмая за проверку. Куница за куницей, ребят. Всех нам опять ловили на участке. А нет, всех-то, конечно, не рожные. А, видите, что, говорится, тут задняя лапа припала. Обосралась все. А, проволоку открутить, как и осталось. Ах, обеими лапами за ней наскочила. Надо постараться ее разжать, капкан то сильный. Ну и капкан. Друзья, товарищи, охотники Мне сегодня просто будет не донести Еще одна попала Восьмая уже за проверку Охренеть Она там висит Восьмая окуница, ребят Было ли у вас когда-нибудь такое? Лично у меня только по 7 Максимум 7 попадалось вот, вон восьмая висит Может нынче миграция какая-то, может еще что-то, я не знаю почему так Если не верите мне, смотрите Вокруг никаких следов нет Ница висит Не, не донести сегодня будет, наверное Да, дела делишки Охренеть Охренеть. Вот это пруха, да? Ладно, сейчас сниму ее. Сниму куничку. Двинусь дальше. Еще проверять-то порядком. камера, но небо очень красивое, 9 висит, язык на плечо, Проваливаюсь сантиметров на 30, вон там, повесил. Ну все, друзья, товарищи, вышел я на лесовозную дорогу. Сейчас меня Лёха встретит на машине. Немножко уже осталось, метров 300 до него. Иду тихонечко, устал вообще. В общем, итог охоты 9 куниц, одну из которых сожрал Хори Целых 8, короче Эй, хвост, хвост забрал с одной куницы Больше ничего интересного, глухарка залетела рядом Не успел камеру достать из лунки Можно было стрелять, но Я шел там таким местом то лишнее 500-600 грамм уже Тяжело просто на себе нести Проваливаюсь сильно Проваливаюсь сантиметров на 25 По его счастье Сейчас меня повезут на машине Давайте, друзья Желаю вам таких же удачных охот Будьте здоровы Храни вас Бог. Всего вам доброго.